Если вы не в своем теле, если вы не ощущаете свое тело и его потребности, вы становитесь таким очень удобным винтиком для использования. Потому что нету критерия определить, это моя цель или чужая. Ну, что, если цель ваша, у вас возникает на эту цель вдохновение, такое, возбуждение интерес. Если цель чужая, наоборот, упадок сил идет, апатия... Вот эта вот вся хрень с мотивацией, которую там пиарит, она нужна только для того, чтобы люди вот стали делать то, что им не по душе. И ни один уважающий себя, скажем так, специалист, который заинтересован в развитии личности человека, не будет проводить тренинги по мотивации. Его нанимают компании для того, чтобы люди служили интересам компании. Да, то есть я как директор нанимаю мотивационного какого-то спикера, чтобы он моих сотрудников зазомбировал, скажем mm -hmm. так. Чтобы он передал им желание делать то, что сами по себе они не хотят. Mm -hmm. Мне как руководителю выгодно это, ну а сотрудникам? А сотрудникам пофиг, это разменный материал. Mm -hmm. <laughs> ну то есть как бы вот в этом штука. Если вы хотите пить, вам не нужна мотивация встать и налить воды, ну, как бы у вас энергия выработалась, вы пошли себе налили, потому что потребность реально она ваша. Ну, а если вы не хотите там не знаю там, работать э -э, с 9 до 6, обзвали каких-то клиентов, которых от вас тошнит, тогда конечно вам нужен какой-то мотиватор, который скажет, ты отстой у тебя нет тачки, нет женщины и одежда у тебя там дешевская такая мотивация от. Или там, ты будешь молодцом, там все тебя будут уважать, там мотивация к... Ну вот. А если он в теле, он скажет, так я сам чувствую, что мне нравится вообще.